Всем доброго дня и ночи, вы снова с нами на канале Профинт Хобби. Сегодня сборочка лесенки Спиралка Лор, которую просили многие. Сборка осуществляется достаточно просто у данной лестницы. Единственное одно НО. Вы должны правильно и четко разметить с самого начала лесенку на полу. Про разметку по лесенке вы найдете всю информацию в нашем паспорте, который прилагается также вместе с лесенкой. Регулировка ступени по высоте. Лесенка в стандартной комплектации может быть установлена на высоту 2 метра 860 сантиметров 2 метра 938 см, 3,16 см и 3,94 94 Это все достигается шайбами. Шайба вы видите под бочонками для стандартной, ну как не для стандартной, а для первой высоты. 2 метра 860 м. Вам понадобится просто пластиковая станция между ступенями. Однако Вторая. Все. Если вы начнете дальше поднимать по высоте лесенку, вам понадобятся вставочки уже между балясинами. Здесь не забывайте. В паспорте есть именно страничка регулировка ступеней по высоте. Не забывайте это. И у вас, если вы собираете для высоты 2860, останется пластиковых шайбочек достаточно много, не пугайтесь этому. На видео вы увидите, как в основании центральное вставляем штангу и закрепляем ее сверху гайкой э, с шайбой, таким образом, чтобы ее окончание не выпирало за нижнюю плоскость основания. Затем надеваем бочонок на штангу, прикрутив его к основанию снизу саморезами some 3 times 3 Christmas Надеть на штангу поочередно детали, как указано на видео. Ступень притянуть к бочонку с помощью гайки с шайбой. Установить опору под первую ступень, соединив штангу с гайкой. Промежутки между опорой и ступенью. отдеть на штанге шайбы. Прикрутить в полу основание центральное саморезами и глухарями. А затем поочередно вы начинаете собирать лесенку. Как с первой ступеньки. Бочонок ступень. Не забываем про шайбы. Yeah. Mm -hmm.